Друзья, рад приветствовать. В этом видео я хочу сказать несколько слов о хостинге TimeWeb и, можно сказать, оставить свой отзыв. Отзыв будет, сразу скажу, полебный: то есть полностью доволен данным хостингом. За 4 года пользования я вполне себе доволен. Свой отзыв вы можете оставить, разумеется, под этим видео, либо же перейти на более объемный обзор на сайте, также будет ссылка под этим видео, и оставить свой отзыв. Также под видео будет, соответственно, ссыл, ссылка на сам хостинг. Давайте по порядку. Быстренько пробегусь по основным моментам. По ценам. Цены плюс-минус средние по рынку. То есть, есть предложения дешевле, есть предложения дороже. Более дешевые предложения я бы, конечно, не стал бы смотреть. То есть, есть хостинг, в принципе, стартовые там, тарифы в некоторых хостингах и по 40 рублей. Но там уже какие-то не очень хорошие отзывы. Лично я, вот, попользовавшись данным хостингом, кстати, пользуюсь я самым первым тарифом. Они дают служебный домен, который выглядит, конечно, некрасиво, но, в принципе, на нем вы можете даже разместить сайт. То есть, для размещения TDS мне не пришлось покупать э, дать домен. Я размещаю на данном сайте TDS Кейтара на протяжении, как я говорил, 4 лет, 2016 года. И никаких проблем, в принципе, не было. Поддержка максимально лояльная, помогает со всеми моментами, если какой-то переезд, какие-то файлы перенести, вам все это сделают без каких-либо проблем. По минусам. Можно сказать, что минус э, это то, что тестовый период всего лишь 10 дней. Но при этом, если вы переезжаете в особ особенности с другого хостинга, можете попробовать написать поддержку. С большой вероятностью поддержка вам пойдет навстречу и может добавить там тестовый период, допустим, еще 10 дней. Как бы это не точно, но... Я думаю, что, в принципе, такое возможно. В целом, хостинг подойдет как для сайтов, так для интернет-магазинов, для чего угодно. То есть, можете зайти здесь и почитать, что включают в себя тарифы, что поддерживает хостинг, какие технические моменты, какие система контента и так далее. То есть, этот хостинг, который я действительно могу рекомендовать, потому что цены адекватные. Качество услуг действительно высокое, особенно если оплачивать за год, то там какие-то плюшки дают, типа, а вот бонус, кстати, вот, подарок на годовых тарифах и, в принципе, подешевле. То есть я оплачиваю сразу на год и год пользуюсь. Так что, в принципе, в принципе, на мой взгляд, интересно. И, кстати говоря, вот предложение, то, что при оплате хостинга на год мы перенесем бесплатно не только сайт, но и остаток денежных средств. До 1000 рублей остатка, 3 месяца хостинга бесплатно. А вот, кстати, видите, я сказал, не заметил, как-то просмотрел. А здесь такое вот предложение есть. То есть, если платите сразу на год, вам до тысячи рублей на остаток и 3 месяца хостинга бесплатно. Это вообще классно. Это очень классно. Это очень классно. По VPS, ВДС, я не знаю, не пользовался, честно скажу. Но если смотреть на цену, то цены плюс-минус также вменяемые, адекватные по рынку. Есть, конечно, реально лоукостеры типа Зомра, но там <смех> наблюдаются явные проблемы с с ресурсами, то есть то, что ресурсов не додают, по крайней мере, на виртуальных серверах. Вот такие вот дела. Так что в целом хостинг, если ищете хороший хостинг, то TimeWeb это, на мой взгляд, один из, из лучших хостингов в России, ну и в СНГ. Не скажу то, что он самый лучший Потому что, не считаю, но один из самых лучших, то есть это хостинг, хо, тот хостинг, которым я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. Из моментов таких, то что он не держит абузы, то есть если у вас какой-то спорный контент, какие-нибудь фильмы, какой-нибудь взрослый контент, гэмблинг, дейтинг, бэтинг то в принципе не держит абузы, если приходят абузы, то есть жалобы. От РКН или еще чего то вам заблокирует хостинг. Но что немаловажно блокируют не сразу, делают предупреждение. У меня на один поток пришла жалоба. Там поток в э, ТДС ввел на бэттинг, либо гэмблинг, что-то такое. И пришла жалоба, мне поддержка написала, так и так, удалите контент, и все будет нормально. Удалил, и все нормально. стало. В то время как Бигет, кстати говоря, сразу при такой жалобе, даже без предупреждения, без всего, тут же заблокировал, заблокировал аккаунт. Вот такие вот дела. Ну, я бы можно было разблокировать, все, но сам факт того, что заблокирован был или аккаунт, или домен. Вот это я не вспомню. По-моему, аккаунт весь лег. Вот такие вот дела. Так что, пользуйтесь. Если какие-то вопросы у вас возникнут, то задавайте их в комментариях. Также пишите, что вы думаете по поводу данного хостинга. Какой у вас опыт взаимодействия с ним. Ну, а вам я желаю удачи. Делайте сайты, зарабатывайте деньги. Всем пока.